Что, мистер офицер? Мистер готовы к офицер. финалу? <сёк> Готов, конечно. Ну отлично, тогда погнали к нашей третьей досточке. <сёк> Ох, <сёк> куш миллион четыреста тридцать восемь тысяч двести долларов. Окей. Так, Так, так, так, так. To у нас есть the возможность plan. выбрать да, да, у нас есть возможность выбрать И всякое okay. такое party, Так, офисерк Ну что у нас тут есть, смотри Главный вход есть Вход, выход Купсик да. Все наши входы-выходы, которые мы изучали а... Так, только они выбираются не здесь, окей, из скупки, ну я так понимаю, тоже здесь не выбираются, mm -hmm. зато здесь мы можем закупить чистую машину за 20 тысяч долларов, чистый транспорт для отхода, а нафига нам это надо, если мы все равно скроемся, а потом можем перезаказать, так что я думаю, брать мы ее нафиг не будем, как mm -hmm. ты думаешь? Есть три... И стрелок какой-то, смотри, есть. Да, и есть еще у нас стрелок. Стрелок может работать приманкой во время отхода отвлечь внимание полиции. Ну, даже не знаю. Стоит 30 тысяч брать? Зачем? Мы сами сможем. Мы же трупапки-нагибаторы. Хорошо. Ну тогда погнали. Фига. Джимми. А вон Лестер, смотри, идет. Фига. Фига, Лестер модный какой, смотри. Да, без очков и с бородкой, смотри. Да, ясно. Оля, смотри, идешь. А я где? да. А я уже сижу, смотри, жду вас. Вы сколько там будете? И я себе. Ох, так. Ну чё, всё, мы готовы. Так. Мы и мы готовы, Посетитель? Ясненько, Лестер, ясненько. По-моему, у него ограбление для другого совсем. Да. Расстроился, бедняжка. Ладно, если она позже присоединится, может и правда присоединится. Ну что, погнали. Собственно говоря, у нас тут уже теперь полноценная доска ограбления. Можно выбрать таки Все. Вот. Так. Тщательно выбирайте варианты входа и выхода. У каждого маршрута есть свои преимущества и недостатки. Да, но нам нужен вход в канализации. Далее, <свят> выход. Ага. Стратегия выхода. Слушай, нужно что-то сзади выбирать. И не на крыше, мне кажется. А то с крыши прыгать, это, конечно... Весело нас нахрен расстреляют все. <смех> просто деньги так потеряем, что... и все. Вот я о том же говорю. Давай тогда... Смотри, мусорная комната — это то, что прям сзади-сзади казино. <смех> а... Точнее, нет, мусорная комната — это слева сзади казино, а комната персонала — прям сзади-сзади казино. Я вот думаю, все-таки взять комнату персонала. Ну да, в принципе, мы же проходили до задания. У нас есть пропуска. Ну да. Не зря что? изучали. Спокойно выйдем. Да. Так, скупщик. Угу. Ну я понял, Лестер, понял. Да-да-да. Спасибо, что много чего сказал. Короче, выбираем скупщика. Разный ценник, разные... Пути. чем больше ценник тем дальше ехать соответственно ехать на высокой цене нам аж может до нашего быть, тюнинга может быть может быть все таки возьмем чего высокую цену или ты не хочешь? Да, я, я высокую цену беру. Ты чё отлично так ну и опять же мы решили не брать чистые машины и не брать собственно говоря стрелка все что Конечно. нам нужно было для входа это ну, точнее, для ограбления. Вход-выход, скупщик и доли. Все выбрано. Не обязательно mm -hmm. стрелок, банка и чистая машина. Потенциальная добыча 2 миллиона 115 тысяч, доля Лестера и банды шестьсот семьдесят шесть тысяч 800 долларов. Все верно. Так. Ну что, делим? Ну, елки-палки. Так. Выбираем, выбираем, выбираем. Пополам. Так. Ну и в принципе... Да, в принципе мы все готовы, да? Ну верно. Запускаемся. Так, ну тогда... Ничего выбирать уже не надо. Так, ты еще не готов. Давай, готовься. Так, я готов. Отлично. Ну и я готов. Так. Устаный лес, болото. Смотри, есть утяжеленная броня, компактная броня. Приличные костюмы, модные костюмы, вечерние костюмы. Ну и броня со вставками, которая у нас была. Чё хочешь? Может, может все таки костюмчики? Благопристойный. Так, вечерние, модные или приличные? Нет. Мне, честно говоря, больше понравились вечерние. Ну, и погнали тогда. Ай, кошка, ну ладно. Интересно, в каких мы масках будем. Так... Я надеюсь, Отлично. в наших мы будем масках. Хотя, может быть... Не факт, не факт. Там может были Может быть, кошки. это и не так будет. Мы пока что вообще без масок. Угу. Так. Отлично. О, а вот зачем нам была нужна Камачо. Хм. Она как нам это Камача. Давай-ка позвоним. Да, мы все-таки в кашу. Привет, кошак. Привет! Мур-Мур. Так. О. Так. Подожди, Ластер звонит. Аллергия на вождение у него. Угу. я так понимаю, механику нам не дадут позвонить. Садись. Ну да, получается. Ладно. Будем позвоним ехать на уже команде тогда. Алмазная шахта. Значит, туда едем. Ну, мы едем как как вот мы доставляли бурильную установку, все подземку туда. Так. Ну, полетели потихонечку. Как много Лестер болтает все время, а? Просто. Он говорит, заходите смартфон. туда и потом выходите. Угу. Спасибо, Лестер. Заходите, выходите, переходите. Ой, мы, по-моему, Лестера без тебя знаем, что делать. Ну, как-то еще, смотри, странно подсвечиваемся. Ну, На как карте. странно, он же под землей, поэтому маршрут особо не простраивается. Плюс, скорее всего,. Маркер нас идет, как всегда, до канализации, то есть mm -hmm. до сточных вод, а потом уже в канализацию в саму непосредственно. Так что едем. Не, я про то, что вокруг нашей стрелочки местонахождение есть еще такой а -а -а. типа кругляшочек. Это, это скорее организация наша. Так, куда ж тебя несет, то господи? Каждый раз эта встречка мешается. Что ж с ней не так, скажи. Ну. Спешат, спешат люди куда-то. Ну да, он. Мы не спешим. У нас камачо. Ну, кстати, тюнингованная камачо. Mm -hmm. Так, отличненько. Блин, такие кошаки просто за рулем. Это капец. Да. Но это охрененно. Ты хочешь, кстати, направо поехать или налево? В смысле? Ну ладно, едь так. Да Там был вариант по-другому немножко ехать. Не, я еду по прямой нафиг. Это самый короткий маршрут нахрена срезать. Сейчас мы тупо в эту канализацию провалимся и все. Я типа не собираюсь объезжать. М -м -м. Хорошая новость. О, -о, О, бабла много. Усилили охрану. Но насколько помнишь, мы там им обломали поставки оружия, обломали поставки брони, так что как бы они ни усиливались, мы все равно круче. Походу, ну, что, они на казино нифига тем, не усиливались. Это. Думаешь, ставят? Да, <связь> пофиг вообще. Все равно это будет самый простой проезд. Чем искать потом где-то въезд. Лузеры! <связь> Ты бы сейчас высунулся и факт показал. <связь> <связь> <связь> ну да, вон... Видишь, у нас где меточка? Да иди нахрен отсюда. Так, ну чё, прыжок Веры? Оп. Ох, елки. Ладно, хрен с ним, нам Камачо уже не пригодится. Тееек. Отлично. Фигаси. Фигасе! Так. Фига себе, какая тут дверка! <связать> <связать> <связать> <связать> неплохо, неплохо. Так, ну что, Лестер, как всегда, будет сейчас орать во все услышание, да? Думаешь? Да, Это вроде постоянно. пока нет. Установите бомбочку на стене. пушечку. Стрем на себя они. Ага. сумочки разненькие. Ставим взрывчатку. Ой, побежали, отсюда побежали. Бух, ядрить твою а, налево. Балдеть. Опа. Обратно мы уже точно не выйдем. Ну понятно. Плохо дело. Ну ладно, у нас... Так, вот в нас другом есть месте. взрывчатки. И пулеметы. И пулеметы, да. Отлично. Так, еще где-то был? Так, осторожно. Тихо, тихо, тихо. Прикрывай меня. Блин, они еще справа где-то. Ну, они вообще ходи, без, ходи, ходи, без ходи. всего. Так. Бронь с меня забрали. Ну да, у меня, кстати, бронь тоже забрали. Так. Ты там разберешься с ними? Да, я там раскрутил их всех. Отлично. Там походу еще есть. Да, там Ребята. есть. Смотри, там еще двое. Так. Надо зачищать. Идет, идет, идет. Из другого всё, забрал. Так, пошли проходить. Нахрен все стекла. Так. Так. И куда мы теперь? Иди сюда, сюда, ко мне. Забрал назад. я его назад ко мне теплая теплая где чувак там о выбежали забрали так иди сюда о тут дверки открываются у нас стой погодь так давай открывать быстро быстро быстро быстро быстро Так. так Шуме. быстро мы не откроем да давай зараза давай нажимайся ну вставляю уже ключ нет арту. давай отлично на энтер. Три, два, один. Полетели. Ну, отлично, все. и yeah. Так. Подожди, у нас еще там кто-то сзади. Ну ладно, фиг с ним. Ладно, побежали. Так, предлагаю сразу. Одеть все-таки бронь. Одеть. Да. Так. А у меня что-то не хочется деваться. бронежилет Отлично. Странно, через эмку я не могу одеть. Так, а слушай, вот это получается. Угу. У, а меня у меня получается. Так. Ага, аксессуары недоступны с этим костюмом. Хм. Так, что не придется нам веселиться. Что ж, Так, окей. ты там броньку-то все-таки надел? Я не могу одеть. Мне не дают не этого видеть. сделать, да. Разве? Клавиша ШАМ недоступна. Серьезно? Да. Попробую еще раз. Не. Ни разу. Ну, фигово. Так, давай. Ко мне и взрывчатку с другого края. С другого края. Давай. Давай. Три, два, один. Поехали. Давай, устанавливаем. Бум. Отлично, ух. Еще один, последний. Щелк. Фига, пошли отсюда. Пошли отсюда. А мне еще так. говорят, нужно поставить. Оп. Н нужно, нужно, но ну, окей. Да-да-да, да. целых три поставил. Так. И... Подорвать. Окей. Контакт подорвать. Да. А он у тебя есть? Э -э -э нет. Походу. А нет, вот есть нашел. Давай. Давай. Взрыв. Три. Два. Один. Ух ты, господи, вс. С этого момента полетели. Убирай оружие и погнали. Так, сначала я быстренько поставлю все заряды. Угу. Так. Собирай деньги пока. Я здесь тоже зарядик поставлю, Ходи быстренько. Оп. Так. А тут у нас все открыто, окей. Так, mm -hmm. собирать быстро. Я пошел собирать. Так. Так, и как мне брать? Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Эм... и мышечкой, мышечкой, мышечкой, быстренько. Не-не-не, у меня не хочет, что самое интересное. Да как так-то? Давай забирай деньги. Во-во-во, пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. У нас между прочим времени минута осталось. Угу. Mm -hmm. Цепляем все, что тут так. есть. Отлично. Блин, мог бы и двумя так. руками он складывать, но вот почему-то одной гребят. Давай, господи ты боже мой, собирай быстрей. Так. Так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Закладывай, закладывай. Ох, у нас до газа осталось совсем чуть-чуть. Так, а у нас еще открылись где-нибудь, да? Пути. Картины попробуй, собери. По прямой. Дожди, вот здесь Ты вот есть пошел. что -то... Ты не туда пошел. Ты не туда пошел. Забираю. Ты не туда пошел, и не то собираешь. 40 секунд, нам не хватит. Давай, мы успеем. А -а -а. Нет, нам не хватит времени. Ладно. Да, собирай, давай, Ёл. Собираем. Палки. Ты картинки сможешь забрать? Нет, не смогу. Все. Они очень далеко. Так, у нас Ай. будет еще немного Ай. времени, а потом Ай. мы убегаем на выход. Ты угу. Все, так. переставай брать. Забрал. Валим отсюда. Бежали. Валим, валим, валим. Все, газ пошел, уходим быстро. Так, так, так, так, так, так, так. Так, отлично. Сколько собрали? Миллион сто. Ну ладно, пошли. Нажимаем. Так, давай, давай, давай. Три, три, два, три два, один. Полетели. Оп. Отлично. Разрешено. Mm -hmm. Так, ну и погнали Да, сейчас будет весело Готов? Угу mm -hmm. Ушечку Ну естественно, а что еще-то Так, и по идее У нас тут будет еще одно хранилище <реклама> Стой, стой, стой, стой, стой. Чтобы Что Оп. Ну давай Осторожненько Ядрит твою налево. Они уже шмаляют. Фига, из чего они стреляют-то? Ох. Ты там не выходи. Да не, нормально. Ты маячишь около меня? Так, подожди. Ядрит его налево. Забрал. Да? да я тоже забрал. Да блин. Вы... Вылези в окошко, дам тебе погорошку. Смотри Может, какой, стоит а? выходить потихоньку, нет? Ну, очень потихоньку. Так. Добиваем. Еще один где-то. Вон он еще. Да блин, какой шустрый чувак. Он в другой стороне. Забрал. Так, давай я с твоей стороны пойду. Не знаю, зачем, правда. А, ты решил добить таки. Угу. Где-то вот так. еще один есть. А где вопрос? Смотри, тут есть лифт. А есть лестница. Перезарядочка. И ты предлагаешь по лесенкам? Я предлагаю посмотреть, где этот чувак. Скорее всего, на лестнице. Скорее всего, на лестнице. Давай, если ты хочешь, можешь по лестнице. Кто-то один на лестнице, кто-то один на лифте. Угу. Я пошел по лесенке. Давай, я тогда на лифте. Тут так. камера. Так, Ох, я воспользовался тут... лифтом. Трое Жду было. С лестницей. Так. Так, извини, братан. Нам на какой этаж? На второй? Ох. Хороший вопрос. Хм. А, это бронированные стекла. Ядрить его налево-то, а. Так, я смог выйти. Так, тут какая-то уборная И... Да, ты здесь Иди сюда Ах ты, зараза! В спину Ой. мне стреляет Пока Сзади, сзади, сзади, сзади А он там за стеклом где-то Нет, там не только за стеклом Смотри впереди А я смотрю сзади Так Наверное, закрытая Да блин, что такое-то, я не пойму надо, короче, там зачистить все. Забрал я его. Надо там все зачистить, потому что нам туда надо. Костая перезарядка. У меня тоже перезарядочка. Блин, у них у всех там бронированные окошки. Ах ты зараза. Откуда, откуда стреляют-то, ядрить? Со всех сторон. Так. Ну-ка, пошли отсюда. Ты что там стоишь? Елки, палки. Так, сейчас будет больно мне. Мне сейчас мне тоже нужно... будет больно. Мне нужно... Ах ты, зараза. Еще здесь. Угу. Уйди отсюда, парень. Так, ну и где броник-то? Че, я броник-то не могу надеть? Вот так вот. Не хотят нам давать броню. Так, ладно. Можешь нажать здесь? Что, М-ку? Да. вот здесь нажимай. Дожди, здесь кто-то идет. Понятно. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Не вовремя перезарядка. Так, И я иду. Я реально нельзя надеть. Я нажал. Подожди. Ай-яй-яй, идут, а? Так. Он там стоит. Так, ты хорошо, что нажал. -хо -хо. Так, вот нужно еще раз, по нажать. Да? Да, нажимай ну, еще раз. Тогда еще раз. Давай. Оп. Так. И что у нас? Ты Ничего не происходит? или как? Он тут хочет, вот мне вопрос такой. Так, еще раз жмем. И ничего не происходит. Открытие. Кого-то убить надо, я шаль не пойму. Может, тебе надо нажать? Давай я попробую нажать. Сейчас я иду туда. Пошло, пошло, пошло. Открывается, да. Так, только что-то здесь ничего не открывается. Открывается. Давай. Не, yeah. Отлично. Ты зашел? Собираем. Да, я уже зашел. Я собираю. Неплохо. А то мы уже потеряли в районе 50 тысяч. Блин, броника нету. Да что ж такое-то, а? Вот и у меня такая же фигня была. А теперь, походу, <связано> все поменялось. <промех> Мне дают броню одеть, а тебе нет. Ах ты, господи. Да, держись, отстреливайся. Да, они тут не особо идут, что самое интересное. Так, и я уже восстановился. Как всегда, стенки мне помогают. Отлично. О, я тут да. могу одеться. Отлично. Это просто замечательно. Так, и еды немного. Угу. Все равно броньку снимут, но мало ли. Давай. Странно, что, конечно, мне пришлось нажимать на кнопку, чтобы Открывать. открыть это. Да, и у меня дверь-то так и не открылась. Она открылась только у тебя. Да. Вот что самое интересное. Так, ну пошли. Так, сейчас перезарядочка. Вроде на и... этом этаже у нас. Понеслась. Вся веселуха. Так, сзади О, парень. Да, давай. Может быть сюда Перейдя надо, еще... нет? Не-не-не-не-не. Окей, идем вперед. Ой-ой-ой, у тебя там шум. Почти, почти, я почти угадал где. Блин, где они? Вон они. Отлично. Так, ну что, ты готов? воу пошел отсюда нахрен. Так. Сюда ну походу, мы выходим. Или куда-то еще заходим. Хе -хе. О, -о, -о, О, видал сзади как. Да, да, да, да, да, красненький парнишка. Так, сейчас сразу нужно определить, где у нас тачки. О. Oh. Ох ты ж ядрит твою, размотри-то оперный театр. Так, нас пытаются остановить, но. А где мы вышли, мы вышли сзади. Господи. Маш, просто бога, бежим. А они где? А машины так, нам... далеко. Ух я! Машины очень далеко. Будем отстреливаться, значит? Не, не, не, не будем отстреливаться, пошли. Ты издеваешься отстреливаться? Хм. Я вообще Копов не вижу. Откуда они стреляют? Вообще не понять. Такая штука где-то он с боку где-то. Ну да. Один вот я одного нашел. Uh -huh. Вон наши жабы. Идем, идем, идем. Наверху еще. Сколько мы потеряли? Где-то спереди а, показывает есть. Так, слева где-то был. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, жаба, тихо, Жаба, жаба, жаба, жаба. Так. так, опа. Так, ты решил в мою так, сесть? Не жилет А ты садись в мою. В одну садись ко мне. Хочешь так? Да да да да да. Нахрен нам движа бы, давай быстрей. Ну окей. Так, сел? Да да да да да. Все, поехали тогда. Пока копы. Я не могу стрелять. Эй, нафиг, господи. Главное отсюда уехать. Так, надеюсь, копы нас не будут замечать. Черт его знает, пока вроде за нами не едут. Как-то они странно там все оккупировали и. Слушай, ну мы потеряли, конечно, много. Так, они впереди да. поехали скрываться тогда. Поехали скрываться тогда, что ж делать. Раз уж на то пошло... Ой, вертик полетел. Ну все, все, тогда скрываемся, все. Полетели тогда. Как и планировали. Угу. Mm -hmm. Одну жабу оставим им, нахрен. Иди нафиг, отсюда. А ты, кстати, можешь стрелять, нет? Uh, нет, не могу. Нет. Really нет, такая же зараза. Ах ты ж зараза-то, а. Hmm. Блин, интересно только, они вот за нами поедут или нет? Они ж могут сигануть туда. В принципе, да. Посмотри, сколько народу за нами едет. Но нам-то все равно. Так. Ох-ох-ох-ох-ох. Oh, oh, oh, oh, oh. Смотри, за нами. Попер. Mm -hmm. Так, ну может быть не заедут? Может быть, не заедут, а даже если заедут, мы тут просто тупо уедем. Так. так. Нет, а они, ты... смотри, вход не могут там найти. Ох уж эти копы. Так, мы вроде проехали. Да, можем пока постоять. Пока даже вылезем. Нафиг. Возитель их уже расставил. А звезды у нас не падают, да что ж такое-то? Хм. Ну, Подождем. Подождем, да. Чё. Побегаем, смотри, как тут красиво. Какое небо голубое, где то <с наверху. Но не у нас. Чё? Все еще пять звезд, все еще ищу. Трандец. Так. О, мигают, отлично. А у тебя там как дела? Да тоже мигает. Сейчас я надеюсь. Давай, давай, садись, садись, поехали. Потихонечку уже можно. Так. так. Назад нам уже не проехать по-любому. Там копы mm -hmm. нас уже ищут. Так что а будем как-то здесь теревать. выбираться. Блин, на этой жабе мы не выехаем, мне кажется, отсюда. Хотя... Вот где надо было жабу-то тестировать. На проезд вот в этих тоннелях. Вот он этот злосчастный. Да. Выходим, дальше у нас пешком. Ай, жесть. Ой, грабитель. А нам дадут? Пешком-то. Ну да, кто тебе мешает-то пешком идти? Может, скажет, именно на этой тачке надо. Не, нахрен эти тачки. Они тем более уже копами запалены. Так. Странно, но у нас до сих Раз. пор звезды. Нас просто не Раз. хотят Раз. терять. Воу. Вау. Все. Не уж. Потерять. Обалдеть. Аныра. Ну так, что, нам ну, нужно что-то очень of быстрое. Блин, в следующий раз я жабу никогда не возьму. Я забыл же, что она ни хрена тут не проезжает. Но с другой стороны мы могли, в принципе, просто валить. Ну общем, да, и куда-нибудь в полицию. воду нырнуть да. Попробовать но... Да ладно, так эффективнее и, так. и быстрее Так, так, ну, так может, ну что? Не по воде, если не так же медленно бежим А ты подпрыгивай и беги Вот так вот, оба, хоба А деньги не будут падать? Не, деньги не падают, ты что? мы же застегнули это только от пуль. О, тут по... был выход. Смотри, тут подъем какой-то есть. Да, Ремонтаж ну, раз подъем. А ты выйти можешь с этого подъема? Да фиг его знает. Может быть, и да. Я в том же. Не-не-не-не-не, не получится. Смотри, как я от тебя уже оторвался, пока ты там выход искал. Попрыгунчик ты. Ну, слушай, я зато буду иметь возможность решить проблему с машиной. Угу. Не обращай внимания, чувак, мы просто бегаем, мы спортсмены. Да, накидали туда пару килограмм гирь, и все. Так, отлично. Ну а маски, это у нас такие ролевые игры. Два КТ. Да-да-да, осталось только мяукнуть, мяу, Так и побежали дальше, да. <связано> Давай выберем костюмы, костюмы это же презентабельно <связано> <связано> И несемся просто по бетону, по грязи, по всему вот этому ржавому корыту Блин, еще ехать yeah. нам, конечно, капец Но мы уже не потеряем миллион с лишним, так что все нормас <связано> Кстати, интересно, теперь-то я механику смогу позвонить? Я же хочу все-таки свою тачку взять. Попробуй, попробуй. Ну, осталось немного... Ну, как, как сказать немного? Тут выхода вообще нету. А нам нужно до метро. Но ну, мы уже входим, получается, в... вот в эту тоннелину. В угу. точках, вот, которые в метро там и что-то там еще. Хрен его знает, где мы вообще находимся. По идее, это сточные воды, только какие-то они странные. Так, а ты куда выбрал? Проход направо или налево? Правый, правый, правый вход. Всегда по правому будут бежать. Хотя тебя разницы, наверное, не нет, убежал. да? Ну, некоторые входы там перекрыты, так что... Ну, в перекрытый mm -hmm. вход ты не войдешь. Mm -hmm. Кстати, там наши две жабы валяются. Так... По идее, где-то тут недалеко уже. Блин, знал бы я, что жабы не пройдут, и я забыл совсем. Они там не проходят. Я бы заказал что-нибудь другое. Там же были легковушки, вот их можно было бы взять. Да, все, мы mm -hmm. почти вышли. Так, ну нифига, мы Потратили торговался. минут 5 пробежки. Спортсмен, спортсмен. Mm -hmm. Ну, я подпрыгиваю, поэтому я бегу побыстрее. Так. О, отлично. Добежал. Давай, что-нибудь. Добежал до выхода. Отлично. Так. Заказываю тачку. Ну, попытаюсь. Угу. Давай, механя. Ты должен мне помочь. Может? Не, а. Он сейчас очень занят, он перезвонит. Ну-ка, попробую-ка я. Вот скотобаза. елки палки Это плохая а -а -а. идея, бежать через это. Ладно, фиг с ним. Пошли на какой-нибудь мост поднимемся, потому что на трассе доставать тачку это не варик. Так, мой парень тоже занят. Угу. Mm -hmm. так, так что... я в левую я в левую сторону побежал еще mm -hmm. ну, вот машинки можно любую захватить или ты хочешь Ну Приятнее. я просто боюсь что мы сейчас получим люлей от копов ну в принципе давай попробуем так то какую вот такую Так. Все, Колеса... машинка наша. Колеса живы? Колеса живы, да. А это за тобой? Ой, ой, ой, ой, -ой у нас одна звезда. Ты прикинь? Ты прикинь? Так, окей, садимся. Садись, поехали. Да, у нас одна звезда, но сейчас мы быстренько спустимся. Обратно. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Я знаю, господи. Нужно просто заехать подальше, от то Вдруг решать, что нам можно быть здесь. Им можно быть здесь. Есть не та жаба, а. Так, давай развернемся пока. Давай, давай. Оп-оп-оп. Все, все готово. Осталось только звезду потерять. Они там носятся, ты видишь как? Да вообще капец какой-то. Они по мосту носятся как бешеные какие-то. Отлично. Все, поехали. Надеюсь, тут они теперь не будут засаду устраивать. Чего? Это они тут будут засаду устраивать. Офигеть. Хорошо. Придется Весь нам... Вперед. Че, рискнем там выезжать? <свист> <свист> Обратно Жесть. к жабам. А там жаба все перекрыла. <свист> <свист> Придется ее отодвигать. Ох, елки, палки да. Вот это экшен. Угу. Точнее, ну, здорово, тихо. чуваки. Две звезды, мать его, две звезды. За что? Ни за что. И вот катаемся уже полчаса туда и сюда. Угу. Так, ты все-таки от жаб пришел? Нет, почему? Ну, вообще никак. Нет? Почему? Как раз мы к жабе едем. Хм. Она здесь где-то стоит бедняжка. Как мне интересно, нас запалили с двух сторон, мы вообще отсюда выехать сможем теперь? Сейчас мы это проверим. Так. Вот она наша жаба. <свят> Чё, пошли? <свят> <свят> Покатались, и хватит. Надеюсь, копов переманили и там будет все нормас. А давай я все-таки на этой поеду, буду тебя подталкивать. Ой, ну давай ехай на этой. Полетели. Чё там потолки от меня рухил, да? у меня рушил, да? Нифига ты! Все равно у меня побольше <с скорость. Ну давай, давай, окей. Тихо, тихо, тихо. Ты там не это, ну мне, ну йогерный театр, ну ФСР. Ой! Нифига себе ты там! Там присунуть не успел. Так, я в какую-то арматуру заехал. Это хорошо. Так, все, мы приехали до канализации, где мы вламывались. Сейчас будет выход. Опа! Не тебе к выходу ехать там. ё 5 звезд, тут одна. Это что за фигня? Короче, Где? пересаживайся. Стой. Давай. Вези Стоп. меня. Да мне, кстати, тоже 5 звезд дали. Вроде бы я на другой тачке. Мне должны были одну дать. По идее. По идее. Но нет. По идее. Ладно, короче, придется из города выезжать, а там тачку менять уже. Блин, надо было чистые тачки взять, а? Тупо добежали бы до них или где-нибудь с парковки улизнули бы. А теперь мучайся, блин. Езди тут по, хм. по замечательной... достопримечательностям Достопримечательность, подземным. Ох, ядри! Смотри, не вот они. Тут можно, так. думаешь? <смех> ну, мало Там ли. сюда же, да? Я... Я уже, знаешь, ничему не удивлен. Да, да, да, там, где и ехали. Вдруг тут тусторонний ход появился третий. Оп. Ничего, крыши там протянул. Нормально все? Нормально. Да, а Так. Вот. <связь> <связь> yeah. Боже, мы даже эту тачку превратили в дерьмо. <связь> <связь> Жесткач какой, а? Ничего, наши механики поработают. Так, а, там одна звезда, там 5 звезд. Можешь туда? А, ты, ты хочешь в метро? Ну поехали, попробуем. Только осторожнее, а то нас могут писать. Ну ты же знаешь, да? Угу. Так, вопрос. О! Как. Скольки сторонние тут движения? Давай вылезать, вылезать, вылезать отсюда. Давай потому что я не хочу рисковать, рисковать не мы будем можем так я уже Кстати... помылся от крови даже прикинь да я тоже выздоровел на поправку пошел и тут у нас выход слушай Ой, жалко механику не позвонить вообще ну это прям конечно капец какой-то Чистые машины тут конечно были бы в тему так, куда мы вышли. Сейчас мы это увидим. Центр города просто. Вала небеса, мы, <laughs> мы вышли из подземки, ура! Да. О, у нас более быстрая тачка. Да, отличная. Садись быстрее. Стой, стой, стой. Садись, я просто Оп. от Нигера хотел угнать. Отлично, Все, поехали, отлично. Отсюда. Фух, да. Вот это блин ограбление. Самое <с сложное <с было не ограбить банк, а уйти от копов. Ага. Слушай, давай по побережье поедем. Я что-то не хочу давай. гнать по городу. Только проблем себе наживем по городу. Поехали по побережью. Блин, а тачка, кстати, неплохая. Хе-хе-хе-хе. Чуваки, мы тут украли денег на миллион. Вообще капец. <с <с Ой. Уже скач, конечно. Блин, реально а, самое воротик. сложное было от копов удрать. Ну, потому что они какие-то вообще капец. С одной они стороны звезда, да, с другой пять стороны 5. Стороны... А с той стороны, потому что мы украли. Ну Причем да. с убийством. А видишь, сейчас без убийства он побежал. Пока он обратится к копам, у нас уже <свят> Будет путь почти до наших скупщиков пройден. Ну да. Так. Ох ты. <свят> почти доехали, почти доехали. Ну как почти, 6 километров? А все начиналось с дождя. Ну а да. Теперь у нас <свят> все идеально. Слушай, я постараюсь не врезаться, потому что, я так думаю, денежки могут вылететь. Ну, возможно, возможно. Так, ну, в принципе, знаешь, по побережью нормас. Не да? напряжно вообще. А куда нам ехать, глянь? Нам к мастерской в Палета или поближе? у я бы сказал, где иногда твоя яхта. А, ну понятно, то есть к бункеру моему, понятно. Угу, <связывая> гора Челяд. Вот туда нам. Ясненько, ну короче, что-то среднее между. Окей. Без проблем. Тут у нас военная база, да? <связывая> <связывая> <связывая> не, не запалят, не запалят, не переживай. Мы обычно отдыхающие. Да. Вау. Нормаст, так я улизнул. Три километра. Mm -hmm. Фух. Блин, наша Что машина же, ну, вся. Ощущение от ограбления казино. Ощущение мы везем лям, а нам обещали два. Ну два сто. Слушай, если чистые у нас лям, сколько они должны забрать? Шестьсот. Да, веселуха, веселуха, если так. Надо было все-таки попробовать картинки взять. Так я тебе сказал, иди бери картины, а ты пошел брать деньги. Я не знал, где картины. Везде висят. Ты думаешь, чем мы там взрывали? Тек. Все у нас почти хорошо. Так, Может заезжай. попробовать врезаться ради интереса? М? Снимут за это? Я думаю, врезаться ради интереса, посмотреть, снимут за что? Что-то? Не это. хочу Нет? врезаться, Нет? снимут. Если сильно врезаться, снимут. Там же когда ты дамаг получаешь, все снимается. Даже ну, если да. ты грохнешь, ты упадешь, умрешь. У тебя снимается. Ну чё? Здорово, чуваки! Хорошо припарковался. Поцарапываем машинку. А сумки, которые у нас на плечах? Опа. Лестер, смотри. Ох ты. Мы сделали, очистили, and we broke it. Хм. <laughs> так, а там что? Bueno. Got some for me. Я. Я думал, ты вернулась. Я. Я.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 <смех> да ладно. А интересный финал получился у нашего ограбления, я хочу тебе сказать. Ну да, ну да. Хм. Ох, нормально. Сколько ж мы потеряли и сколько заплатили? Трендец. <смех>